Дорогие друзья, в свете сложившихся геополитических событий платформа YouTube может быть заблокирована. Чтобы нам не потерять друг друга, я предлагаю вам перейти по ссылке на мой канал Яндекс Дзен. Ссылка будет в описании внизу. Ролик. В последние годы мы все больше слышим из новостей про то, как россияне совершают самоубийство из-за долгов перед банками. Люди попросту не выдерживают психологической нагрузки, так как расточительные кредиты висят у них на шее. При этом банки активно рекламируют свои продукты, говорят о снижении процентных ставок по ипотеке после реструктуризации долга. Охотно предлагают нашим гражданам взять кредит на новый смартфон, дорогой автомобиль и так далее. В итоге многие идут на этот шаг, вовсе не подразумевая о том, какие финансовые последствия могут для них наступить в случае, если они вовремя не смогут отдать ту сумму, которую брали у банка. По данным Бюро кредитных историй, в нашей стране около 30-40% населения имеют кредиты. Это значит, что почти каждый третий гражданин смог взять кредит в банке. При этом количество лиц, которые не совершали никаких платежей по кредитам свыше трех месяцев, растет с каждым годом примерно на 15-20%. Стоит также отметить, что общее количество должников, неспособных оплачивать свои кредиты, уже превысило 8 миллионов человек, и причем эта цифра стремительно растет, особенно за последние пять лет. Это говорит о том, что граждане, которые взяли кредит, стали неспособными выполнять свои обязательства перед банками, после чего они попадают в долговую яму из-за высоких процентов, пений, штрафов за просрочные платежи и скрытых комиссий. В итоге это приводит к тому, что должник годами не может выплатить свой кредит из-за постоянного начисления процентов, пений и штрафов за просрочную задолженность, а также самого тела кредита, который и порождает все эти дополнительные начисления. Это выглядит как узаконенное мошенничество, если даже не сказать рабство, где должник добровольно подписал кредитный договор, тем самым вогнав себя в долговую кабалу. Ни для кого не секрет, что в России остро стоит проблема с жильем, особенно это касается молодых семей которые невольно рассматривают идею об ипотеке. Несмотря на понимание того, что они станут должниками банка и будут ежемесячно выплачивать личную сумму на протяжении многих лет, они все равно соглашаются на ипотечное кредитование, чем и считают себя в условиях фактического рабства. Нередки случаи, когда семьи, которые уже взяли ипотеку, идут на более решительный, но в то же время и нелогичный шаг. Они еще берут дополнительно кредит на покупку автомобиля, телефона, чем ставят свое финансовое положение в полную зависимость от банков. В таких случаях кредиты создают мощнейшую деструктивную обстановку в семье, что отражается в виде психологической нагрузки, в силу понимания, что ты постоянно должен банку деньги, в силу нехватки денежных средств, в постоянном ограничивании себя в расходах, в силу страха потерять работу. И так далее. В итоге кредиты делают должника озлобленным и постоянно напряженным, что отрицательно сказывается на его здоровье. Также на фоне стрессовой обстановки в семье из-за долгов происходят разводы, поскольку кто-то из супругов попросту не выдерживает такого давления. Еще хочется сказать вот о чем. При помощи кредитов россияне обеспечивают мировую финансовую систему помогает мировым элитам поддерживать российскую экономику в оккупационном состоянии. Не стоит забывать, что все банки, работающие в России, имеют лицензии на свою деятельность от Центрального банка, который является частной организацией, по сути филиалом МВФ, который работает в России с мая 1992 года, когда наши власти тогда подписали карту о сотрудничестве и ратифицировали ее. Должники банков фактически поступают как источник доходов мировой финансовой системы. Уплаченные проценты по кредитам, которые были выданы гражданам России, уходят в собственных мировых банкиров, то есть мировой финансовой закулисы, которую кредитует не только население России, гоняя его в рабство, но и российское государство которые платят по своим долгам за счет средств и резервов, полученных от продажи природных ресурсов. Ведь не стоит забывать, в каком направлении идут нефтегазовые трудопроводы. Они направлены преимущество страны Евросоюза. Поэтому лучше не неоднократно задуматься, когда у человека будет искать желание взять кредит на покупку, скажем, новой модели iPhone за 80 тысяч рублей или больше, или на ремонт квартиры. Не отдавайте себя в рабство. Старайтесь жить по средствам, поскольку это сэкономит ваши деньги, здоровье и нервы. Лучше старайтесь откладывать свои деньги. Это не менее выгодный способ для улучшения собственной жизни. Спасибо за просмотр.